Все, уже прямой эфир, мы сейчас настроимся. Здравствуйте! Мы вас приветствуем сегодня из города Харькова. И очень хотим сегодня провести такую конференцию по молочной железе. Это самое распространенное в мире заболевание среди женщин. Вот проблема молочной железы. И не знать каких-то подробностей сегодня нельзя. Потому что не всегда мы можем обратиться к врачу, не всегда мы можем получить какую-то серьезно квалифицированную консультацию. Есть моменты, в которых есть смысл разбираться самому. И в этом плане, конечно, И в этом плане огромное значение имеет именно информация, которую вы получаете. Вы должны понимать, что, я всегда своим пациентам так говорю, вы должны понимать, что с вами делают, а самое главное, зачем это с вами делают и с какой целью. Вы должны понимать механизм. В этом кроется секрет решения любой проблемы, в том числе и проблемы со здоровьем. И вот мы начинаем тему молочной железы. Я могу включать презентацию? Да, конечно. Ага, спасибо большое. Так, сейчас подключаем. О, все. И сегодня я хочу вам рассказать о статистике на самом деле это ужасное состояние когда болеют молодые в этом плане совершенно ну, это просто катастрофически если раньше если раньше э, болели, в общем-то, э, пожилые женщины, то сейчас все чаще и чаще это женщины 28-26, это женщины, которые еще не рожали, они еще никак свою репродуктивную функцию не выполнили. И у них злокачественные заболевания, но злокачественные заболевания не бывают на ровном месте, ничего не возникает просто так возникает только на фоне каких-то э, уже имеющихся патологий доброкачественных на которые не обратили внимание на которые э, вот как-то руки не дошли посмотреть это и фиброаденомы это и тяжелый аденоз который ставится по э, это то что можно нащупать руками и сегодня я бы очень хотела уже как такое, извините, пожалуйста. И сегодня я бы очень хотела обратить ваше внимание на то, что есть смысл делать УЗИ, так как вот расписано в протоколах международных по всему миру раз в год положено делать УЗИ. Каждый день, когда женщина принимает душ, она должна обязательно себя обследовать, ну или хотя бы раз в неделю. Не появились ли какие-то новые, какие новые образования, какие-то уплотнения, что-то, что ее бы смутило и заставило бы обратиться к доктору, сделать УЗИ. А после 40 лет есть смысл делать маммографию или маммографию. Как... К этому люди пришли. Это самый недорогой скрининговый метод, который не заменяет УЗИ. Это методы, которые друг друга дополняют. И если женщина после 40 лет делает маммографию раз в год плюс УЗИ при необходимости плюс дает онкомаркер, есть такой маркер CA15-3. Это онкомаркеры рака молочной железы. Если женщина сдает раз в год этот маркер и у нее возникают... Сейчас извините, пожалуйста, уйди отсюда пожалуйста. Ничего. Если женщина раз в год сдает онкомаркер 15-3, она видит, что маркер в пределах нормы у нее никогда ничего не возникнет. Вот три серьезных метода – УЗИ, маммография и маркер. Мы можем следить за молочной железой по образованию. Если они есть, есть такие образования, которые называются фиброаденомы. Они абсолютно доброкачественные. Они, в общем-то, когда-то требуют хирургического вмешательства. Но бывают такие случаи, когда у женщины грудь превращена в мелкие-мелкие образования. Мы же не можем из-за из этого судить. Там нет онкопатологии. Вот именно в этих случаях мы должны наблюдать. Теперь давайте вернемся к причинам. Как же, как же возникает это заболевание? Почему сейчас болеют молодые? Почему заболеваемость сейчас постоянно увеличивается? С каждым годом все больше и больше болеют молодые женщины. Почему их становится все больше и больше? Так вот, кроется это все психосоматики. Сейчас женщина совсем поменяла свое поведение. Женщина активная, женщина за рулем, женщина часто получает наравне с мужчиной работу. То есть сейчас у нас абсолютное равноправие в плане какой-то деятельности. В связи с этим женщина постоянно находится в стрессе. Плюс у женщины есть дети, у нее есть обязанности, у нее всегда параллельно работают два полушария. Вот как у меня сейчас. Я вам читаю, рассказываю, о а параллельности, гоняю своих детей, чтобы они мне не мешали. И э, в этом кроется основная причина. У женщины всегда повышенный уровень кортизола. У нее постоянный высокий уровень адреналина. И именно импульсы в голове, которые образуются у наших женщин, они дают сигналы на органы мишени, такие как молочная железа, яичники, матка. И эти патологические сигналы приводят к образованию э, или дисбалансу образ, в образовании нейромедиаторов, которые э, в дальнейшем планирует и инициируют образование гормонов, и у нас образуется гормонов гораздо больше, чем нам нужно, и происходит дисбаланс: одних больше, других меньше. В этот момент появляются опасные метаболиты распада этих гормонов. В этот момент печень работает как-то не так и вот пусковой механизм, это пусковой момент, когда образуется патология. Молодая женщина была здорова, все у нее было хорошо, у нее стресс за стрессом, она не успела в течение года сходить к врачу, пропустила буквально несколько месяцев, потом хоп, и обнаруживает у себя образование. Что мы можем с вами делать? То есть это все понятно, это есть это сейчас наша действительность, это то, что происходит, и мы никак не можем повлиять на общую ситуацию, но мы можем начать с себя, мы можем сохранить себя, мы можем в своей жизни сократить количество стресса, мы можем упорядочить свою жизнь. И потом, по-моему, сначала помоги себе, а потом уже помоги окружающим. Это как в самолете падающем, да, или разгерметизированном. Сначала надень матку на себя, а потом на сидящего рядом, даже если это твой ребенок. Так положено сначала помочь себе. И как же мы с вами будем это делать? Ага. Значит, во-первых, мы с вами должны понимать, если мы приходим к врачу, если мы э, общаемся с кем-то, у кого есть проблема, уже люди нам делают с нами своими проблемами, мы должны понимать, куда отходит лимфа в молочной железе, почему предлагают разные объемы операций. Кому-то предлагают вот малюсенькую операцию по удалению сектора молочной железы и забрать верховную, а кому-то предлагают удалять полностью молочную железу. Лимфоузлами кому-то дают химиотерапию, кому-то нет, лучевую терапию предлагают или не предлагают, гормоны предлагают или не предлагают. Кто-то выживает, а кто-то погибает. Совершенно разные ситуации. Так вот, я дам вам такую общую информацию, о которой, в принципе, стоит знать. Вот молочная железа. У нее есть четыре квадранта. Если разделить ее на четыре части, то есть 4 квадранта. И вот самый благоприятный вариант образования опухоли – это вот здесь, в наружном квадранте, ближе к подмышке. Тогда практически весь лимфоток идет вот сюда, в эти лимфоузлы. Именно в этом варианте женщине предлагают удалить только маленький кусочек, вот в пределах здоровых тканей, и забрать ее и забрать вот эти вот лимфоузлы, которые фильтруют все, что от молочной железы оттекает, в том числе и какие-то нехорошие клетки. Самый неблагоприятный вариант – это когда опухоль расположена ближе к грудине. Почему? Потому что вот здесь, вот в районе грудины за грудиной, есть общий грудной проток, куда оттекают лимфа в лимфатические узлы, и как раз это самый неблагоприятный вариант, потому что если здесь мы можем легко облучить, то здесь легкие, то здесь сердце, там уже идет кровоток в печени, ну и именно поэтому возникают вот такие, не то чтобы неприятности, но это расширяет объем операции, вот таким женщинам предлагают удалять полностью. И именно таким женщинам предлагают химиотерапию, поскольку вот эти опухоли, они часто бывают по структуре очень неблагоприятны. Ну, я думаю, я вас напугала. Почему хочу, чтобы вы это знали? Потому что мы с вами не страусы, чтобы прятать голову в песок. Мы с вами люди, которые должны разбираться. Хотя бы... В общих чертах, для того, чтобы вы понимали, если вдруг что-то происходит не для вас, с вами или с вашими близкими, или с вашими друзьями, у вас уже есть информация, которой вы вполне можете пользоваться для того, чтобы понимать, что с вами делают и куда идти, куда двигаться дальше. Но теперь давайте разберем еще один механизм, мы в прошлый раз чуть-чуть его коснулись чтобы вы понимали, почему вам надо предпринимать те или иные действия для того, чтобы предотвратить любую патологию малышечной репетиции, абсолютно, как доброкачественную, так и злокачественную. Вот 80 или 90% патологии связано с гормонами. Много с вами в прошлый раз об этом говорили. Вот наши эспеклятки, учитывая, что все гормоны, они расщепляются в печени и... А... Попроще, в общем, участвуют в их расщеплении печени. Они распадаются на мелкие части, так называемые метаболизмы. Вот мы получаем разные метаболиты. И только один метаболит, два оксиэстрона, а он безопасный это нормальное расщепление эстрогена, А все остальные это опасные метаболиты. 16. Оксиэстрон и 4 оксиэстрон. Есть плохой, кстати говоря, в литературе больше всего написано про 16, а про 4 гораздо меньше информации. Но именно вот 4 оксиэстрон, он самый опасный, самый такой, который стимулирует перерождение одних клеток в другие. Или если брать научные слова, есть такой термин, очень интересный в онкологии. Это апоптоз. Что такое апоптоз? Это когда клетка, вот она нормальная, она должна разделиться определенное количество раз и все, и умереть. Что такое э, потеря апоптоза? Это характерно для злокачественного опухоли. Это по потеря способности вот этой запрограммированной гибели. И именно этим характеризуются опухолевые клетки, они теряют вот эту способность умереть вовремя и начинают безудержно-безудержно размножаться и приводит к этому именно вот образование вот этих метаболитов и на этом этапе мы можем с вами повлиять именно здесь мы это заблокируем и тогда мы Выходим из группы риска. Вот это очень важно, чтобы вы понимали, на каком этапе это происходит. Как это можно сделать? Это можно сделать, ну, любой подход должен быть комплексным. Невозможно взять один препарат или один метод лечения и взять и полностью вылечить человека, его заболевания и на всех применить этот метод. Все должно быть индивидуально но есть определенные принципы по которым мы работаем первое значит э, застой лимфы это всегда неблагоприятный фактор поэтому мы что с вами можем мы можем эту лимфу немножечко разогнать при условии что мы говорим сейчас с вами о профилактике мы должны обязательно делать упражнения которые позволят э, Погонять лимфу конкретно под мышкой. Почему? Потому что, как правило, женщины носят тесное белье, ну, всячески себя обижают и мало занимаются гимнастикой. В этих случаях у нас э, застой лимфы. Женщина жалуется на какие-то э, неприятные ощущения во второй позиции, когда отечность возникает, какая-то болезнь. Если мы говорим о э, женщине э, молодой, которая еще менструирует. Но и женщины в возрасте за 50 страдают. У них тоже плохое кровообращение, потому что они доходят, может быть, и много, но вот отжимаются немало. Поэтому я вас призываю начать отжиматься. Это очень хорошее упражнение. Вы можете это делать в любом виде. Я заставляю э, отжиматься своих пациентов буквально сразу после операции, от стены, от стола, самым доступным для вас образом то, что вы можете сейчас себе позволить. Сегодня вы смогли один раз отжаться, завтра два, а послезавтра пять. И вот в этом состоянии э, у вас улучшается постоянно дренаж. Это физическая нагрузка. Я там дальше о ней еще буду говорить. Но у нас есть еще препараты, которые позволяют улучшить биологию лимфы, улучшить отток лимфы. А если мы соединим эти методы, уже получится комплексное воздействие. Уже два метода профилактиков в два раза эффективнее. Крем-тимьян и масло чайного дерева. Идеальное сочетание. На мокрую руку хорошенечко промазывая полностью зону подмышки и с двух сторон вы втирает, ну, намазываем, оно впитывается быстро. Вы прямо ощущаете, что у вас появилась легкость в этом месте. Если при этом вы сделаете еще 10 отжиманий или 5, сегодня, завтра 10, уже вы сможете протолкнуть эту лимпу и еще ее насытить. Вот этими веществами, которые являются еще и онкопротекторами, вы знаете, что вся литература, достойная литература по фитопрофилактике онкологии, она говорит о том, что есть масло чайного дерева, которое доказано, что оно является онкопротектором. Я вам могу привести пример, у меня есть пациентка, очень пожилая женщина, ей 84 года. Естественно, такую женщину оперировать не стоит. У нее большие проблемы с венами, а значит никаких гормональных прогестиновых препаратов я дать ей не могу. У нее постоянная гиперплазия эндометрия. А гиперплазия эндометрия и любая патология молочной железы имеет абсолютно одинаковый механизм возникновения именно по гормонам. И вот что мне делать с такой пациенткой, с пациенткой вены? Значит, я уже автоматически не могу ей дать гормоны. Я пробовала, у нее сразу повышается риск тромбоза. Я ее просто э, угроблю таким образом. И э, мы дали ей прекрасную схему фито-40 плюс масло чайного дерева. Великолепно. Э, я даже ее целью контроля я ее выскапливала, то есть я взяла этот эндометрий на анализ для гистологии и подтвердила работу масла чайного дерева Вивасан вместе с фитотором. Великолепно. Атрофический эндометрии это говорит о том, что эта схема работает прекрасно. И самое главное, нету вот этих классических побочных явлений, которые возникают при нашем традиционном лечении медицинском, то есть когда мы назначаем препараты, связанные, с ну, содержащими содержащие прогестерон, вот так. и а, в этом плане у нас прекрасные результаты. А, так, хорошо. Значит, мы вернемся к молочной железе. Лимфодренаж мы обеспечили. Что мы делаем дальше? Дальше мы вспоминаем вот эту картинку, как расщепляются гормоны и как мы можем разобраться с вот этими метаболитами. Здесь у нас задействована печень. Вот вспоминаем про нашу печень и хотим, чтобы она нам улыбалась. Могу вам сказать, что есть такое понятие, как эндогенная интоксикация. Если мы ведем речь о раке, ну, так или иначе, я с этими больными сталкиваюсь постоянно. Так вот, я вам могу сказать, что у человека не только бывает интоксикация от лечения, от химиотерапии, яды, но и от самой опухоли, когда она начинает активно размножаться и выделять токсины именно опухолевые. Это даже есть термин такой, раковая интоксикация. Иногда даешь человеку яды, химиотерапию, и получаешь эффект на глазах, человек явно восстанавливается. Хотя казалось бы, налила яда, закрыла крышечку. Точно так же в организме на другом уровне, может быть еще в меньшей степени, возникает эта эндогенная интоксикация. Она всегда предшествует любому заболеванию. Всегда, когда в организме что-то нарушается, Помните, я вам говорила, организм это как скрипка или пианино, музыкальный инструмент, который нуждается в тонкой настройке, мы не можем его топором настраивать, поэтому вот эти, чем тоньше механизмы, чем, тем меньше возможности, вернее, чем больше мы понимаем в этих механизмах, тем больше у нас возможности на более тонком уровне подействовать и убрать любое заболевание, самом начале его возникновения. Вернусь немножечко к психосоматике. Именно масла, ароматерапия позволяет выключить вот эти механизмы самоуничтожения женщины, когда у нее мысли, когда у нее навязчивые какие-то идеи, когда ее кто-то обидел по дороге, обозвал, ударил ее машину, да еще что-нибудь. Я вам в прошлый раз говорила, что очень хорошо работают масла. Именно поэтому я использую масла у себя в кабинете. Для того, чтобы человек, даже если он в стрессе, он пришел, он сделал два вдоха, и он уже в состоянии хотя бы рассказать, что с ним случилось, что его беспокоит, и мне тогда легче ему помочь. Итак, у нас с вами, я чуть-чуть подытожу. у нас с вами первое – это Психосоматика. Мы э, воздействуем на обонятельные рецепторы или на мозг через обонятельные рецепторы успокаиваемся и восстанавливаем свой энергетический баланс, так назовем. Дальше мы улучшаем лимфоток за счет местного использования крема э, тимьян вместе с маслом чайного дерева. Обязательно на мокрую руку, поскольку здесь вода играет большую роль при проникновении. И третье, мы с вами блокируем эндогенную интоксикацию на разных уровнях. В первую очередь на уровне печени. Печень, она бедненькая у нас, перегружена. Мы вечно наедимся чего-то. Мы, мы начинаем худеть. И она выводит обломки клеток, плюс клетки, которые перестали делиться в норме, они отмирают, они тоже дают свои вот эти белковые продукты распада, и печень все это перерабатывает. То есть это орган, который работает в нашем организме не хуже, чем у нас работает сердце, то есть практически без отдыха. Так, гормоны. 70% белка, который поступает в организм, тоже печень перерабатывает и выводит. То есть работает на полную мощность, мы должны ей помочь. Но так уже сложилось, что у нас сейчас некачественное питание. Что мясо, которое продается в магазинах, оно с антибиотиками, оно с какими-то там гормонами роста. Они, это некачественное питание. Так сложилось, что мы за счет ритма жизни не соблюдаем режим питания, не соблюдаем то, что мы вот закладываем себе в рот, мы не думаем об этом. Отсюда все наши проблемы, и вот здесь нарастает эндогенная интоксикация. В прошлый раз я вам показывала картинку, как страдает клетка от активных форм кислорода, когда ее бомбят вот эти вот активные формы и как важно принимать антиоксиданты, которые будут именно этот механизм блокировать. И как же нам это сделать? Первое, очень важно. Для того чтобы помочь нашей печени, мы должны употреблять определенное количество воды. Вода будет являться катализатором всех реакций, всех процессов. И если мы не допиваем эту воду, мы не можем, ну, если грубо говорить, размыть вот эти вот токсины. Ну, вот представьте себе, что это пластилин какой-то, который растворяется в воде или мука. Да, мы должны ее сначала размыть, а потом уже через тоненькие наши сосуды, мембранки и так далее. Потом мы это все выведем. Вода. Это важно. Дальше мы должны применять гепатопротект которые позволят этому выводиться легко, будут связывать то, что будет улучшать работу клеток и восстанавливать клетки печени. Печень – это такой орган очень хороший, очень благодарный, потому что пока осталась хотя бы одна клетка гепатоцит, она будет обновляться. Вы знаете, что есть такие случаи, когда... Ребенок э, рождается больной, когда он нуждается в пересадке печени, и если, допустим, ему подходит э, печень матери, то можно кусок печени пересадить, это сложная операция, но тем не менее она э, применяется, и мы получаем очень хорошие результаты, э, поскольку вот пересаживают маленький кусочек, а он потом начинает увеличиваться в объеме, за счет чего? За счет того, что вот эти клеточки, они все время обновляются, и мы можем им помогать. У нас есть жидкий артишок, у нас есть ультразащита печени, у нас есть куркумин. Великолепное сочетание. В зависимости от ситуации мы можем принимать это все вместе, мы можем принимать это по очереди, мы можем делать небольшие перерывы, при том, что мы не будем его употреблять продуктами, которые... Вызывают очень сильное окисление. Я имею в виду э, фастфуд, э, колбасы, вот эти все э, насыщенные э, вредными веществами продукты. Вот в перерыв надо себя поберечь. Помните о том, что испокон века зелень, овощи, это все было очень полезно. Это очищает организм. Мы должны применять, стараться применять вот эти хорошие продукты. И всегда думать, что мы едим, что мы закладываем в себе Это хорошее, это культура питания. Но если мы злоупотребляем, я всегда привожу пример себя. Вот Я прихожу на работу рано, я не могу выйти вообще из кабинета, потому что я только дверь открывала, мне говорят, доктор, а вы куда? А тут я ищу. Я ем на ходу. Потому что я знаю, что у меня там еще 100 человек под кабинетом, у меня надо людей отпустить. И вот, вот такой образ жизни, потом я иду в операционную, возвращаюсь поздно, наедаюсь на ночь, а потом удивляюсь, почему весы показывают много. И э, вот ритм жизни врача. И именно это заставляет меня употреблять артишок, который меня спасает и... Только благодаря употреблению артишока на ночь я могу поспать нормально, чтобы на следующее утро опять пойти на работу. И этот механизм четко блокирует вот то вот образование опасности. Вот это, вот, это вот, вот печень, мы улучшаем ее работу и мы вот здесь блокируем. Так, поехали дальше. Еще, кстати, хотела понятие, как эластичность клеточных мембран. Она улучшается за счет применения омеги. Активное применение вот омеги – это всегда профилактика рака молочной железы. Всегда. То есть женщины, которые регулярно принимают омегу, они подвержены этому заболеванию гораздо меньше. Жаль, что многие узнают об этом, уже имея это заболевание. Так. Дальше. онкопротекторы Великолепный препарат мигенол. Это четко онкопротектор. Любой рак. При любом раке можно применять мигенол. Почему работает? Содержит в определенном количестве омега-3, омега-6 и 9. Но самое главное, что... Этот препарат, он работает против аутоиммунных заболеваний. Я вам напомню немножко, я об этом часто говорю, но э, просто я его очень люблю, а люблю за счет того, что есть очень хорошие результаты. Вот что бы мы с вами ни делали, но если мы имеем результат, который мы увидели на себе, на своих близких, на каких-то очень дорогих людях, мы уже понимаем, что есть смысл прислушаться. Так вот, нигенол работает против того, чего официальная медицина вылечить не может. То, что официальная медицина гасит только за счет стероидных гормонов. Это бронхиальная астма, это аллергии различного происхождения, это аутоиммунный тиреоидит, это ревматоидный артрит. Я считаю, что это такие заболевания, которых очень много, ну, во всяком случае, каждая вторая, которая ко мне приходит, она имеет какое-то хроническое аутоиммунное заболевание. Я всегда людям говорю, что давайте начнем с головы лечить, да? если выгнать э, тараканов, как я их называю, вот эти вот мысли, которые направлены на самоуничтожение личности, на самоуничтожение нашего организма. Если убрать мысли, дать человеку нигенолу, заставить заниматься спортом, хотя бы каким то, чтобы человек не успевал думать о плохом, а, вот профилактика. А если сочетать фито -40 с нигенолом, особенно при уже появившихся некоторых проблемах с молочной железой, с какой-то фиброденома, кисты, все это уходит... Просто на глазах. При правильном подходе, то есть мы сразу должны сюда, да, еще раз повторю, мы даем таблетки, но таблетки это не все. Они, они заблокируют вот этот механизм образования. Но если не убрать в голове импульсы, то они будут заново продуцировать вот эти вот импульсы, которые приведут к образованию опасных метаболидов. То есть сначала мы здесь блокируем, и дальше. Мы, блокируем, мы воздействуем на уже имеющуюся проблему. И вот сочетание фитосорок и нигенолок. Как же оно работает? Если вы внимательно прочтете инструкцию фитосорок, то там написано, что это профилактика рака молочной железы. Совершенно верно. Хотя там содержится фитоэстроген. Казалось но это правильные эстрогены они образуются и расщепляются по вот тому верхнему пути распада вот по, верхнему, по верхней дорожке без образования опасных метаболитов и более того у нас с вами есть ну, как это у нас есть рецептор и к нему присоединяется молекула эстрогена и мы можем присоединить правильную молекулу, а можем вот ту вот патологическую. И вот именно правильная молекула должна лечь, та, которая из сои э, извлекается, ту, которую мы подсовываем в организм. А вот та вот неправильная, которая образов, образовалась в результате того, что мы с вами наелись в Макдональдсе, вот ту выведет печень за счет нигенола. И за счет гепатопротекторов. Вот такой механизм. В этом можете не сомневаться. Это уже давно-давно описано в литературе. Это принцип замещения, что ли. Когда мы подсовываем в организм правильную молекулу. Для того, чтобы она прилепилась к нашему рецепту. Так, поехали дальше. Важный момент. Для того чтобы в организме все функционировало, мы должны обязательно обратить тонко так долго. Потому что есть ферменты, есть какие-то микроэлементы, есть витамины, в конце концов. И они будут всасываться, если в кишечнике нормальная стенка. А если там вот такие дырки, то туда все будет уходить. И сколько бы вы ни докладывали сверху оно все будет вылетать в трубу, это неинтересно, поэтому любая терапия должна быть комплексной, поэтому мы должны параллельно воздействовать на стенку кишечника, чтобы она у нас была с вами здоровая, чтобы дырок там не было, когда все, что мы положим с вами в наш организм, оно все всосется, поскольку вы уже знаете, что биодоступность у вивосановских препаратов ну, очень высокая, 90%. процентов Могу привести пример с куркумином. Да? Сколько мы должны съесть куркумы, чтобы получить такое количество куркумина, которое мы можем получить с одной маленькой ложечкой куркумина. Вот там есть такая замечательная маленькая ложечка за Вот эта ложечка, это... Эквивалент ведра специй. Вы можете съесть в день ведро специй? Нет, не можем. Но ну, один раз, может быть, съедим, но на следующий день нам уже точно не захочется. А маленькая ложка в этом вот биодоступном варианте, она обеспечивает всасывание вот сразу такого большого количества действующего вещества. Фармакология. Наши какие-то новые... Системы приготовления препаратов позволяют обеспечить вот эту высокую биодоступность. Этим и славится Вивасан. Вы, если будете читать вот литературу, то именно на это делается упор, на то, что биодоступность высокого. Как повысили биодоступность того же куркумина за счет того, что соединили его с черным перцем и с олеоуропеином из листа оливы? Вот вам рецептура. Да еще специальную технологию обернули в виде желатиновых маршру. Именно за счет этого произошло такое э, увеличение биодоступности. И как мы с вами можем... Я вернусь немножко к кишечнику. Как мы можем с вами это все э, применить к нашему кишечнику? Во-первых, э, Куркумин, конечно, он больше работает на печени, но он и обеспечивает еще некоторое влияние на всасывание оказывается. За счет чего? За счет перца. Улучшается вот на всем протяжении, где проходит куркумин. Он, конечно, всасывается хорошо во рту, но даже если вы его заглотили, то он проходит и дезинфицирует всю вашу стенку. Вот, ну, во всяком случае, желудок, так это точно, поскольку люди, которые применяют куркумин, они часто прощаются с такой проблемой, как боли в желудке. Особенно, если сочетать это с экстрактом косточки грифута поскольку идет воздействие на хеликобактер пилори, который вызывает язвы, который вызывает все проблемы. И а, вот это еще один механизм, как мы можем с вами улучшить всасывание, и, ну, чтобы не до бесконечности забрасывать себе какие-то капсулы, все-таки а курсом. Вот у нас есть с вами метеорит, у нас есть флоромат. Это два препарата, которые выровняют вам состояние стенки изнутри, стенки кишечника. Уберут вот эти вот дырки. При регулярном приеме, ну или курсами, да, я обычно рекомендую сделать один курс, потом сделать перерыв второй курс и потом третий курс. И, как правило, после третьего курса, курса у вас уже нет проблем. Вы увидите, что наладился стулк нет никаких расстройств, нету боли в желудке. И, допустим, если люди лечат хеликобактер с помощью тяжелых каких-то антибиотиков, у меня у меня это вызывает недоумение, потому что если у нас есть в арсенале экстракт редутовой косточки, зачем же мы будем вот это все лечить такими страшными антибиотиками, потом дисбактериоз будем лечить, потом еще что-нибудь, потом у нас печень будет плохо работать, потому что не выдерживает наш организм такой нагрузки. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание на вот этот вот препарат, экстракт для косточки, в сочетании с кларомаком, в сочетании с метеорином, и вы получите здоровую силу кишечника причем на всем потяжке поехали дальше физическая активность мы сегодня о ней немножко уже говорили но я вам и повторю чтобы мы с вами не делали мы нуждаемся в том чтобы кровь прокачивалась везде чтобы у нас не было застоя ни крови ни лимфы чтобы у нас Процессы анаболизма и катаболизма, расщепления и построения, они были в балансе, чтобы не было такого, что идет бесконечный распад чего-то, распад белка. Если мы с вами решили похудеть, мы тоже должны это контролировать, чтобы успевало это все выводиться. Вы знаете, я вам расскажу, вы это, пожалуйста, учтите. Я уже заметила на своих пациентках особенно молодых не может женщина похудеть вот она мучается годами а потом вдруг она говорит я такая молодец у меня все получилось я похудела на 10 килограмм все вообще классно а я смотрю а там уже развивается злокачественная опухоль причем уже в таком не маленьком не в маленькой стадии и э, вот это очень частое совпадение. Но совпадение ли это? Вдруг получилось? Я вам скажу, что когда женщина начинает худеть, да, вот у нее есть жировая ткань, она же куда-то же это должно деться, вот как оно расщепляется, как оно выводится из организма. Ну хорошо, жировая клетка там на какое-то количество процентов большое, Стоит из воды. Пусть эта вода выведется, но есть еще вот эти вот э, сухое вещество продуктов распада. Куда оно девается? Оно застревает, оно забивает, ну грубо говоря, в кавычках, забивает нашу печень и почки. И пока мы не научимся это выводить грамотно, последовательно, ничего не получится. А вывести это можно только за счет... С одной стороны, увеличение, улучшение метаболизма. С другой стороны, за счет физической активности. И с третьей стороны, за счет улучшения работы печени. Учтите это, запомните это для себя, для своих близких. Не бывает так, что вдруг чего-то так классно получилось. Всегда будет какой-то бог, всегда будет какой-то побочный эффект от похудения. Поэтому, что бы вы ни делали, то ли вы хотите сохранить свое здоровье, то ли вы хотите предотвратить образование каких-то заболеваний, то ли у вас уже что-то есть, или вы решили похудеть. Помните, все должно быть последовательно, грамотно, медленно и четко-четко, чтобы вы могли контролировать все в своем организме. Или вам пример такой приведу. Безграмотности общей, человеческой и иногда, к сожалению, безграмотности моих коллег-терапевтов. Вот есть у нас пациент, допустим, у него есть онкопатология. Допустим, это мы можем взять даже рак молочной железы в запущенных стадиях, возникает жидкость в животе уже, когда у стадии заболевания. И как начинают действовать терапевты и сами пациенты по логике своей. Если жидкость накапливается, жидкость надо выводить. И начинают назначать мочеводные. Как выводится у нас жидкость из организма? Из объема циркулирующей крови. То есть мы пьем какую-то таблетку или полимокол мочеводный. В этот момент из объема циркулирующей крови по сосудам начинает уходить жидкая часть крови. Оформленные элементы начинают уплотняться. То есть что повышается? Риск тромбозов резко возрастает. Потом, конечно, организм начинает тянуть на себя жидкости из ткани автоматически, как компенсируя вот это недостаточность. Но из ткани, из брюшной полости. Но это очень мало. А риски повышаются в разы. Я считаю, что это неправильно. Есть способ выведения жидкости. Да, он более инвазивный, с помощью иголки. Но мы при этом не повышаем риск тромбоза. А основное, основная причина смерти больных с онкопатологией – это тромбоз. То ли это инсульт, то ли это инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии, но это тромбоз. Поэтому мы не должны вот увеличивать себе риск тромбоза. Хочу вам рассказать интересный, интересный факт, что э, терапевты назначают для разжижения крови кардиомагнию. Сейчас, да, особенно при COVID, такие больные тоже от тромбоза погибают. Но мы же можем принимать омегу. Ваша кровь будет гораздо более жидкой. Особенно если вы омегу принимаете вместе с нигенолом и с хитостором, Кровь не будет загущена. И уровень тромбоцитов будет нормальный. И риск тромбозов будет минимальный. Зачем назначать аспирин, от которого будет ядово желудок, чтобы потом лечить? А бывают же еще, к сожалению, аспириновые психозы. Тут вот мы тоже должны учитывать. Поэтому, если мы можем хорошим гуманным способом поступить со своим организмом, то давайте это сделаем. Давайте сделаем примем омегу, сделаем курс из месяца, двух, трех и снизим риски тромбоза, снизим риски по раку молочной железы. Начнем немножко больше двигаться, хотя бы контролировать. Вот просто задумаемся, ага, я сегодня мало хотела, а ну-ка пойду-ка я перед сном немножечко пройдусь. Потому что вы уже будете знать, что для того, чтобы у вас были минимальные риски, вам надо двигаться, как можно больше. Есть у вас минутка, отожмитесь от пола, и уже знаете, что вы этим самым себе помогли. Вы вывели себя на сегодня из группы риска. Я призываю вас любить себя. Почему? О вас никто не подумает. Особенно, если речь идет о женщине. На женщине все держится, пока э, есть мама, есть дети, есть семья, все есть, все вокруг, родители. Не дай бог, мама не стала, все рухнуло, поэтому никто о нас не позаботит. мы должны о себе позаботиться сами. И как мы можем это сделать? А вот так вот, как я вам сегодня рассказала. Так. И помните, что организм – это единая система. Мы не можем лечить одно заболевание. Если мы будем с вами обращать внимание только на один симптом, то мы, есть даже в медицине такое выражение – одно лечим, другое калечим. Мы не можем воздействовать на одно и калечить что-то другое. Мы обязательно должны с вами помнить, что единая система начинает с головы, импульсы идут от головы. Мы должны работать головой, а дальше со всем своим телом. Мы должны понимать, что все взаимосвязано. Система кровообращения, система э -э свертывания, э -э нервная система опорно-двигательная система, что все это работает в едином механизме. И если один механизм поломается, поломаются и другие звенья. Поэтому давайте рассматривать себя в целом, как единый, как скрипку, которую нужно настроить. Ну вот, по-моему, у меня все. Я хотела бы слышать ваши вопросы. Я сейчас вот смотрю, что в чате что-то есть. Можно ага. вопрос задать? Да, да, да. Еще до эфира меня попросили спросить, дезодорант с алюминием действительно приводит к раку груди? Да, это чистая правда. Об этом сейчас везде пишут, об этом сейчас очень много литературы, и практически все производители, включая даже самые известные алюминиевые, алюминиево содержащие э, фирмы, они все сейчас стремятся сделать без алюминия. Это от, спас... этой, от этой же девушки вопрос. Массаж груди, профилак... профилактика онкологии? Нет, массаж груди делать нельзя. Я про такое первый раз слышу. Но вы можете э, сделать массаж декольте. Есть зоны лимфооттока э, Их хорошо знают косметологи и массажисты. Если сделать э, специальный лимфодренажный массаж, под мышки вывести эту лимфу и отжаться, то вы эту лимфу сбросите в общий грудной проток, и у вас будет все отлично, у вас не будет таких отеков. Поскольку если хорошо ну, вот рассмотреть э, человеческое тело, то э, у нас, вот мы с вами ходим по... Э, правилу гравитации да все оседает вниз и сюда вот оседает, кто склонен к отекам например я вот оно все здесь оседает но стоит делать упражнения которые будут лимфатическую систему прокачивать стоит сделать вот этот специальный массаж допустим к ушам мы должны подогнать лимфу а потом свести ее вниз шеи и дальше с декольте подмышки и и отжаться пять раз. Если вы еще сможете на трицепс отжаться от стула назад, то вы прогоните эту лимфу еще из задней поверхности спины. Я вот таким образом восстанавливаю своих больных после операции, кому удалили лимфоузлы, у кого совсем тяжело. И вы знаете, великолепный результат. То есть не массаж груди, а лимфодренаж, Да, да лимфодренаж. Это принципиально. Ну, извините, еще один mm -hmm. вопрос, но это уже прямо вот лично к вам. Как можно с проблемой, с определенной, связаться с вами для консультации? Мы можем в группе в WhatsApp написать мой номер на телефона без проблем. И я могу передать этой даме, Да. Да. Хорошо, спасибо, напишите. Да, Людмила я ней есть мой телефон. Я, я потом объясню, uh, Татьяна, индивидуально. Хорошо, uh, хорошо. хорошо Людмила, Можно угу. вопрос? Да. Uh, какая может быть комфортное снижение веса для женщины, для того, чтобы не было ну, вот такого побочного эффекта? Я вам скажу так, что чем быстрее вы худеете, но ну, это иногда бывает непредсказуемо тем больше вы должны уделить внимание гепатопротекторам, тем больше задействовать препаратов. И тогда это обеспечит вам защиту в плане выведения. То есть если вы сразу позаботитесь, видите, что вы там, похудели за месяц на 6 килограмм, многовато, да, хотя сначала выходит, допустим, если это первый месяц, то это жидкость, да, а дальше, если вы вдруг сбросили 5 килограмм за месяц, это может быть для вас опасно. И вот в этом случае вы должны подключить все известные нам гепатопротекторы, пить обязательно большое количество воды, тренировать крупные мышцы. Это даже не столько для рельефа мышц, не столько для какой-то физической формы, сколько вы обеспечиваете вот ускорение, выведение продуктов распада. И все тогда будет безопасно. Доктор, можно вот очень конкретный вопрос? Давай, Добрый давай. вечер. Незначительно фиброзный компонент с жидкостными дольками, наличие анехогенных жидкостных образований, их несколько, обе груди, правая и левая грудь, до 5 миллиметров. и одно образование 20 на 18 с перегородками. Откачали жидкость, жидкость была темного цвета, отправили на цитологию, раковых клеток не обнаружили. Под, подмышечные лимфоузлы не увеличены. И все это на фоне установленной медной спирали и то есть, ленились месячные с 7 дней до 10-12. Просит, а, что советуете Сколько лет? Сколько женщине? 41. 41. О, ну, смотрите, эта же женщина явно находится в группе риска. Ей обязательно надо обратить внимание на физическую активность свою и обязательно заниматься именно отжиманиями. Такой женщине я бы назначила фитосорок обязательно. 10-12 дней это многовато. Это значит, что уменьшилось количество трагестерона. Я так думаю. Да. Что мы должны сделать? Ну, я бы начала с фитосорок. Дальше бы посмотрела, надо уровень гормонов поменять, Чего там не хватает? Если действительно прогестерона, тогда на это звено действовать. Если не хватает эстрогенов, тогда надо будет молодость навсегда до 50 лет, 100% можно. Можно даже сочетать. Вот В таком случае может быть даже 50-40 и молодость сочетать. Но самое главное, вы знаете, когда вы сказали, что есть образование с перегородками, я бы его удалила, вот это крупное образование. А мелкие уже бы не трогала, и все-таки цитология это менее точное заключение, чем гистология. Иногда есть протоковые папиломы, которые перерождаются потом само наличие темной жидкости, это значит там где-то кровь была, это тоже неблагоприятный фактор. То есть вот это крупное образование, если оно еще раз наберется, его надо удалить, получить гистологию. Если там все благополучно, значит нужно сделать упор на контроль гормонов, отрегулировать цикл этой женщины, потому что всегда Проблема в яичниках, отрегулировав гормоны в яичниках, убрав стресс вот, полностью, мы получаем прекрасные результаты по малышной Это очень взаимосвязано. Можно еще один вопрос? Да -да. Когда оправдано применение а, совместно негенола и масло-граната? Или как они сочетаются? В каких моментах можно применять а, одновременно? Значит, так, там, где не хватает фитоэстрогенов, там можно применять масло граната. Масло граната – это очень э, деликатный эстроген. Э, а нигенол работает в этом смысле как противоопухолевый препарат. В принципе, вот в вашем случае, который вы описали, в принципе, наверное, можно. И, но я бы сюда еще добавила я бы без фитосорок такую женщину не вела. А еще я бы нам, намазала бы эту женщину тимьяновым кремом с маслом чайного дерева. И дала бы внутрь еще это масло чайного дерева. Поскольку здесь именно вот так. Но такая женщина требует внимания в плане гормонов. Надо выяснить, что там, что с циклом. Кроме того, что он вот так вот поменялся. Может там характер, может объем кровопотери и так далее. Как, какой характер месячных? Ну, здесь вот надо женщиной позаниматься. И самое эффективное лечение, то, которое подобрано индивидуально для каждой пациентки. В этом смысле, ну, просто надо вот потратить на женщину какое-то время, понаблюдать и попытаться ей все отрегулировать. Спасибо большое. Так. А сейчас тут вопросы у нас с вами есть. Сейчас я посмотрю. Так. При некрозе после лучевой болезни может что-то помочь. Некрозем молочной железе. Конечно, при больших некрозах вам нужно нужны нормальные перевязки профессиональные медсесты, которая уберет некрозы. Но у нас есть когда там уже не открытая рана, а где есть грануляции, есть эмульсия календулы, она заживляет очень хорошо. Ну и внутрь надо принимать препараты. Все равно проблема внутренняя, если мы человеку дадим нигенол, улучшится заживление. Если мы дадим к нигенолу фитоссорок, улучшится заживление. Сверху мы можем применять эмульсию календу, хотя бы вокруг. Даже если есть рана, вот, то uh, у меня уже личный опыт есть применение эмульсии календу и применение крема календу. А если туда еще масло чайного дерева капнуть то края раны, которые вы, на, на которые вы наносите, они начинают стягиваться и потихонечку образуются грануляции. Ну вот с некрозом вот так обычно борятся. Но все равно надо что-то применять внутрь, тогда э, вот, улучшится заживление. Потому что и лучевая, и химиотерапия, они блокируют э, деление клетки. Но не только плохих клеток опухолевых, но и хороших клеток кожи, которые не могут стянуться. Они блокируются постоянно и не могут э, обновиться. Поэтому мы должны им и местно помогать, и внутрь принимать. Это тоже будет способствовать регенерации нормальных клеток. Так, еще вопросы в чате? Может быть, давайте я прочту, чтобы вам удобнее было. А, там, принципе, Женщине 34 ага. года, трое детей, роды без отклонений. Тест генетически показал высокий уровень эстрогенов. Прием фитосорок показан высокий уровень эстрогенов. Да, а у нее есть какие-то еще жалобы у этой женщины. Высокий уровень эстрогенов. Чем она страдает? Кровотечение? Еще что-то такое. Как не прописано. Да, ну фитосорок, если высокий уровень эстрогенов, скорее всего, у нее еще нарушена функция печени. Значит, ей надо дать не только фитосорок, ей надо дать хорошую линейку нашу по печени. Просто попутно задается вопрос при высоком mm -hmm. уровне эстрогенов. Тоже другой человек задает этот вопрос. Mm -hmm. можно, ли, можно ли применять фито-40? Конечно, можно. Можно yes. применять и фитосорок, и масло чайного дерева внутрь. Фиброзно-кистозная мастопатия недолеченная. Возможно ли при помощи препарата Фивасан решить эту проблему? Фиброзно-кистозная мастопатия – это состояние большинства женщин после 40 лет. Если у женщин длительное время было плохое кровообращение, хронические стрессы, все это отражается на состоянии молочной железы. И это даже часто уже относится к возрастной норме. Недолеченная, тут даже нельзя этот термин применять, потому что она нормально не лечится. Что мы можем предложить? Мы можем улучшить качество жизни, улучшить состояние тканей молочной железы. И через время будет значительное улучшение, за которым можно будет потом наблюдать. Мы можем улучшить кровообращение. Все вот четко по нашему сегодняшнему занятию. Улучшаем кровообращение за счет местного применения крема масло мы можем э, женщине рекомендовать отжимания э, мы ей можем дать фитосторов с гранатовой косточкой в принципе э, мас, э, да, масло граната так э, и можем дать ей не эту женщину надо обязательно перед тем как начать ее лечить предлагать ей что-то мы ну, в принципе это для любого человека грамотно и правильно Сделать онкомаркер 15-3, сделать УЗИ и сделать маммографию. Если там нету каких-то страшных изменений, то мы вполне можем дать биопсант и получить прекрасные результаты без риска для жизни и без риска покалечить какие-то другие системы в организме. Вот это вот железно. еще у нас вопрос? Еще такой вопрос. Может ли длительное кормление грудью, мамочка молодая, вот кормит ребенка, ребенку уже практически, то есть три года, может ли это в дальнейшем повлиять на состояние молочной железы и стать как бы причиной каких-либо, ну так скажем, заболеваний со стороны молочной железы мамы? Как вы считаете? Ну вообще везде э, говорят о том, что длительное кормление это хорошо и так далее, но мне кажется до трех лет, до трех лет кормить это перебор надо все-таки вовремя ребенка отлучить от груди по идее ничего плохого с такой грудью, кроме того что она обвиснет, больше не, не случится все остальные проблемы, которые возникнут, они будут возникать только от переместных стрессов и плохого отношения к себе лично ну вот как-то так вот еще один вопрос а размер молочной железы в дальнейшем как-то влияет. То есть женщины с, больш... с большой грудью они более, так скажем, подвержены рискам вот заболеть раком? Или есть ли такая статистика, или нет? нет. Такой статистики нет. Вы знаете, я видела разных. Я сейчас вот уже последние шесть лет получила вторую специальность конкретно мамологию. И я вам могу сказать, что разные женщины болеют. Просто в большой груди легче пропустить. Особенно если это просто осмотр руками, то иногда не доберешься глубоко. Тут, конечно, нам приходит на помощь УЗИ и маммография. Вот здесь четко мы понимаем, что мы получаем ответ на все наши вопросы, что мы знаем, на какой глубине. Даже если мы определяем образование, то узисты дают нам четко, сколько там до края кожи. Бывает образование очень маленькое, тогда для того, чтобы его удалить, мы должны поставить под контролем узи иголку, ну, какую-то метку, для того, чтобы мы могли до него добраться. Потому что не всегда это делается под большим наркозом, иногда это делается под местным. А если местно, мы накачиваем в молочную железу там, обезболивающее вещество. И это немножко вызывает отек, деформацию. И вот эту вот структуру, которую мы ищем, ее можно просто потерять. Сейчас все больше и больше, вот знаете, таких мелких-мелких очагов. Вот здесь, кстати, самая сложная тактика именно при мелких очагах, потому что... Крупный удалил, да, и получил гистологию, успокоился. А если она вся-вся-вся в этих очагах, ну, ну, один мы проверим, да, самое, самый страшный по УЗИ. УЗИ, кстати, дает очень хороший такой показатель, как наличие кровотока. Если есть патологический кровоток, это относится к любому образованию, где бы оно у вас ни находилось молочной железе, матки, еще где-то. Если вокруг и внутри узла есть кровоток усиленный, то мы должны быть максимально внимательны. Вот это всегда опасно. Если кровоток где-то там по периферии, это вообще можно наблюдать, если узел не растет. Вот щитовидка, там, любой орган. Поэтому ну вот так. А можно вопрос сейчас? Скажите, пожалуйста, на что именно девушка, женщина, на такие симптомы при, допустим, принятии душа, да, собственно, прощупывание самой себя руками нужно обратить внимание и как бы обратиться, естественно, к мамологу. Есть ли такие рекомендации? Ну, только наличие уплотнений каких-то у вас всегда должна быть мягкая и безболезненная молочная железа. Вы, начиная от периферии к центру, проводите руками по всей, такими радиусами по всей поверхности. Если вы не находите ни уплотнения, ни болезненности, никакой, ни отечности, ни покраснения, значит, вы здоровы, все с вами в порядке. Если независимо от цикла, грудь должна быть мягкой. Ну да, если у женщины есть нагрубание и болезненность и отечность во второй фазе цикла, это тоже уже практически относится к норме. Значит, мы должны с вами это профилактировать. Значит, надо вовремя начинать отжиматься, вовремя начинать применять лимфодренирующие мероприятия. Лучше всего помогает лимьяновый крем с маслом тяйноводительным. В этом плане ну, просто нету равных. И все уходит, все проходит. И при этом мы должны понимать, что должен быть цикл нормальный. Что это не, не есть хорошо. Может быть мы ну, с вами перерабатываем или устаем. Когда... Потому что это признак, что организму тяжело в данный момент. Почему тяжело? Значит перенапрягается женщина. Значит надо ей как-то отдых устроить. Значит надо ослабить немножко ее гайзер, чтобы он не передавливал лимфатические протоки. Ну, вот, вот так. Благодарю. Угу. Ага, тут есть вопрос еще: можно ли вылечить эндометриоз, какие нужно сдавать анализы, что принимать извиваться? Это очень интересное заболевание. Я бы по нему сделала отдельную тему эндометриоз никто не знает четко, откуда он берется и куда он пропадает. Он очень редко уходит сам. Это какое-то, знаете, по типу энергетического заболевания, сейчас, от которого страдает каждая вторая или каждая третья женщина. Сопровождается это неприятными симптомами, такими как коричневые темные выделения, мажущие, очень неприятные вначале месячных и в конце месячных. Это удлиняет цикл, это тормозит нормальную половую жизнь. Мы ну, в массе всяких неприятных моментов. Но, к сожалению, кроме вот этих неприятных симптомов, есть еще болевые болевой симптом, Именно боли сильные вызываются. И лечат это дело климаксом у нас все унесет климаксом, аутоиммунные заболевания климаксом, гормонами, пебромы э, климаксом, э, какие-то полипы климаксом, э, рак молочной железы, климаксом. То есть это прямо панацея. Но при этом мы с вами в прошлый раз говорили, что во время наступления менопаузы у женщины резко повышаются риски сердечно-сосудистой, у женщины вообще все ломается, у нее суставы, глаза, кожа, все лечить. Мы не можем все лечить климатом, это не панацея. Мы можем предложить фитосорок. Это действительно поможет. Но при этом запомните, что в малом тазу тоже есть проблема кровообращения. В малом тазу есть проблема зажатия спазма мышц, когда смотришь, ну что у нее болит у этой женщины. А есть такие мануальные терапевты, вот я работаю часто в паре с мануальным терапевтом, который решает проблемы, я ему говорю, где надо, на что обратить внимание. И он помогает именно с помощью того, что он расслабляет вот эти спазмированные мышцы в тазу, и мы таким образом убираем вот эти вот болевые симптомы. А еще какие-то неприятные моменты, когда у женщины все время ну болит и болит и болит, а мы ничего не находим, мы говорим, ну наверное, у тебя кишечник болит. Вот. И э, массажист, э, такой вот, э, который не просто массажист, а именно мануальщик, который хорошо разбирается в точках музыки, он расслабляет, и у женщины болит. У нее уже проходит а через полгода. Смотрим, постепенно уходят признаки эндометриоза. Это если мы говорим об эндометриозе матки. Но есть еще эндометриоидный тирный рак. И масса-масса разных вариантов. Но опять же, все индивидуально. Для того, чтобы предложить лечение и не навредить, а первое задание доктора это не навредить, мы должны хорошо изучить анализы этой женщины, выяснить, посмотреть клинический анализ крови, биохимический анализ крови, как работает ее печень, может быть, сделать э, доплер сосудов, посмотреть, что там делается в малом тазу, какие там проблемы, есть там варикоз или нету, и тогда принимать какие-то решения, чтобы ну, мы с своими массажами и так далее не навредили человеку. А пита должно помочь. Во всяком случае, пита четко будет работать на механизм образования. Вот так. Еще вот такой нераскрытый не вопрос на телефон мне пришел. Mm -hmm. сбой цикла из-за лазерной эпиляции. Mm -hmm. Возраст не, не указан? Ну, по фотографии где-то лет 30 вот такая девушка. Mm -hmm. Ну, тогда я вам рекомендую так это тоже, наверное, неправильно. Но ну, В этом случае, наверное, вам поможет молодость. на да. ТР а, несколько месяцев можно применять. Плюс, конечно, можно на область передатков применять на а, Перед этим сделать УЗИ, перед этим сделать тонкомаркеры. А, ну, дальше, потому что так это ни о чем. Скорее всего, вот это поможет. Спасибо. О, вопрос хороший. Можно ли применять зеленый чай в при химиотерапии и лучевой терапии? Можно. Можно, и вы будете себя гораздо лучше чувствовать. Это точно. Единственное, я вас прошу выждать 48 часов после химиотерапии, если это химия, поскольку зеленый чай будет выводить продукты, распады и может, может выводить им... Не слышно. слышно, нет? Теперь слышно. ага Ну хорошо, то есть 48 часов у нас работает химиотерапия, мы ее не выводим. Через 48 часов вы можете применять и зеленый чай, и нигенол, и полностью весь спектр препаратов вы будете значительно лучше себя чувствовать. Но самое главное, делайте упор еще параллельно на э, гипнотопроцессор, на фуркумин, если вы можете его разводить э, с утра после химиотерапии, э, на артишок и на э, ультразащиту. Я вам могу сказать, что у меня есть такие пациенты, у которых есть были микрометастазы в печени мы нам ультразащите печени продержались три года три года прежде чем они в принципе дали какой-то рост все имеет значение каждый фактор имеет значение поэтому я искренне вам рекомендую параллельно с химией применять ультразащиту всегда очень хороший результат я уже в этом убедилась так Александра Викторовна, да. давайте мы тему вот эндометриоза вас попросим. Очень да. рады вас слышать. И видите, вопросов много. Если вы, вы нас будете спасать периодически вот такими знаниями, мы будем очень рады. Да, хорошо. Вы... хорошо, мы делаем отдельную тему по эндометриозу. А, кстати, вот смотрите, как остановить потливость именно паузы. Подливость – это один из симптомов, один из симптомов, и мы должны с вами вспомнить наш, нашу преж... прошлую встречу, когда мы говорили о климаксе. Если вы будете применять комплекс фитосоров и масло граната, то, скорее всего, подливости такой у вас не будет. У вас не будет ни приливов, ни ночных просыпаний. У вас должен углубиться сон нормализоваться все это происходит со временем всегда надо регулировать дозу индивидуально лучше если с вами параллельно будет работать доктор который вам по мере возникновения или исчезновения симптомов будет давать вам рекомендации ага здесь добавьте еще одну капсулу фитосорок а здесь еще, может быть, там, да, первый месяц, когда совсем плохо масло граната, можно дать двойной дозе не одну капсулу, а две. И потом потихонечку, может быть, снизить дозировку до одной. Не делать это летом, летом всегда все уподобляется. а делать это осенью, смотреть, как вы будете себя чувствовать. При этом делать узлы, оценивать состояние ваших органов внутренних и так далее. Так что вот так. Жанна, Жанет, Что, вроде бы на э, э, Жанетта, объясни, пожалуйста, э, нашим новеньким, кто слушает, где можно посмотреть э, те э, вопросы, которые услышать, вернее, ответы, на каких наших сайтах? Жанетта, объясни, пожалуйста, Здесь и... присутствует Юлия Сафонова. Ну и или Юлия. Юлия. Да. Юля, кто из вас? Потому что менопауза – это уже была тема, и где вот человек может услышать всю глубину и разъяснение этого. Юля, пожалуйста. Можно, я просто сейчас не готова показать. У меня Хорошо. Нет. Можно на ютубе посмотреть, у нас есть zkbv.ru, это сайт, где у нас есть все ресурсы. И по менопаузе можно посмотреть на YouTube, просто ввести здоровье, красота, благополучие. Там есть все записи эфиров, которые у нас были. В том числе Александры. Там замечательный эфир и заставка, там все написано, можно все увидеть. Я думаю, что каждый, кто пригласил, можно обратиться к этому человеку. И все подскажут, и сбросят напрямую ссылку, чтобы не искать, если для кого-то это очень сложно. Ну, а сейчас мы благодарим Александру Викторовну, отпускаем вас в семью, потому Спасибо. что Ой. это ну, да дети бесконечность. Дети прям меня не ломились, даже неожиданно, они вроде привыкли уже. Ой, ну хорошо. Спасибо вам большое. Нет, Спасибо большое. Вам.